Всем привет! Сегодня хотела показать вам, закончила очередное плетение с руной. И сегодняшнее видео будет посвящено деревянной части. Хочу вырезать несколько лиц, такие будут старики. Ну, а-ля один попробуем. Вот центральная часть, может быть где-то с этой стороны. Ну, в общем штучки 3 хочу так пустить чтобы поинтереснее ручка была Ну что, вот я и закончила. Поставила маленькое плетение рядом, чтобы вы понимали, насколько большой размер. Такой вот получился Один. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!